Будем в эфире. Здравствуйте! Сегодня у нас 19 февраля 2021 года. Канал «Народовластие», Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной Фейгин. Марк в эфире. Привет, Марк! Рад видеть, Слава, и всех зрителей твоего канала тоже рад э, приветствовать. Очень здорово. Я так понял, ты сейчас э, со своего эфира только, да? Да, да. И, и что вы там обсуждали, я потому что пока не смотрел, но обязательно посмотрю. Обязательно, хороший эфир был. А, что там сейчас обсуждали? Ну, мы обсуждали стратегию НАТО в контексте происходящего с учетом прихода новой администрации Байдена, которая больше расположена к поддержке союзников по НАТО в Европе, и, собственно, потенциальное членство НАТО в период обострения Украины, членство НАТО Украины в период обострения ситуации в самой Украине в связи с ликвидацией фактической, которую сейчас осуществляет Зеленский про промосковских сил. Что чревато, конечно, обострением военным, потому что Москва никак по-другому ответить не может, кроме как взять и начать боевые действия. Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас очень своевременный контекст может ли э не словами, а евроатлантические евро структуры помочь Украине защититься от потенциальной агрессии Путина, потому что ну, он теряет сильно на украинском направлении. Так что вот мы это обсуждали. Да, ну тут вот видишь Какие две новости в этом же ключе Подкатили, Первое. А вот прямо сейчас Макрон выступил за диалог с Россией по строению новой международной архитектуры безопасности и доверия. Евросоюз не рассматривает возможность введения санкций против представителей российского крупного бизнеса. Вот ты мне как художник художнику, как юрист юристу объясни, как международная преступная организация может считаться представителями какого-то там бизнеса, крупного, любого другого. Ты понимаешь, вот когда мы смотрели все фильмы «Спрут», мы даже не представляли, насколько этот «Спрут» моллюск в сравнении с тем китом, который там из России выплывает и грабит не только Россию. Это обнал, это отмывание денег. Мы все знаем, что здесь эти не только олигархи, но вообще все, кто в России ворует деньги, они расплачиваются со всеми, которые уже не печатают почему потому что они ввезли какой-то особый режим для них вот там там вроде как война затевается а тут обед по расписанию что называется ни о какой войне никто не думает все бабки пилят что такое происходит вот ты мне скажи как можно с мафией пилить деньги сейчас я сейчас Уберу микрофон, говорят, что у меня какой то эхо есть. Ага. Сейчас берем на уш. Вот, вот так будем. Ага. А, вот смотри, что касается заявлений Макрона. Ведь это не только Макрон такие делает заявления. И это уже не первый раз, как мне кажется, многие европейские политики об этом говорили. А для чего это сказано? Вот конкретно в его случае речь шла о списке, который предложила ФБК, озвучила его и европейцам, и американцам на предмет введения санкций. И в этом списке, если ты помнишь, в ударной части в семи человеках там находились и Абрамович, и Усманов, и некоторые другие, ну, там Шувалов, он теперь не чиновник, а считается банкировым, а -а -а. и так далее, и так далее, и так далее. А, значит, и вот это сигнал, который посылает Европа на предмет того, что мы опять в качестве мишени выберем каких-то исполнителей малозначимых, которые э -э никакой погоды не делают. Но ну, вот взять вот эту прокурора, который выступает на судах у Навального, которую приписали туда. Ну, вот если в отношении ведут к нее санкции, это дело полезное может быть. Но это рядовые исполнители. Их сегодня одни, завтра других назначат. Это совершенно не проблема. Но я думаю, что этого следовало ожидать от европейцев. Вот так я отвечу. Потому что они всегда были нерешительны. Неважно, речь идет о Германии с ее постоянным желанием достроить северный поток ущерб вообще всем остальным и вообще энергетической европейской безопасности. И Франции, которая, конечно, сильно зависит от отношений с Москвой по очень многим направлениям. Не будем забывать, я ты сам об этом не раз говорил, огромные капиталы ввозятся на юг Франции, ну, вообще во Францию. Всем этим олигархатам скупается недвижимость, инвестируются средства в проекты во Франции. И, понятно, отказаться от этого, ударив по бизнесу, Uh, якобы российскому, крупному, как они его называют, хотя это жульки почные, uh, да. они да. позволить все не могут. А вот в Соединенные Штаты ситуация другая. Америка вообще никак не зависит от российского uh, бизнеса, он скорее ходит uh, с протянутой рукой, скорее так они выглядят, несмотря no. на все свои миллиарды, потому что они I mean, там гораздо больше зависят от. Uh, истеблишмента uh, американского, чем здесь, в Европе. В Европе они себя чувствуют в большей степени хозяевами. Во всяком случае, в континентальной Европе это точно. Великобритания Великобритании там своя специфика, но вот в континентальной Европе им мало что, с чего есть бояться. Они подкрепляют uh, свои капиталы силы Москвы, а uh, это и военные силы, это и политическая сила, и корруппирование европейского чиновничества. Здесь очень много факторов. В Америке этих факторов нет ни военного, ни коррупционного, ни политического давления. Ну, оно, во всяком случае, может, и было в период предшествовавшей приходу в овальный кабинет Байдена. Хотя, по этому поводу, лучше даже не спорить. Но все-таки Москва воспринимала Трампа как потенциального союзника. В отличие от Байдена и его администрации. Так вот, ситуация выглядит следующим образом. Мы видим новый этап, когда ну, Европа опять старается смягчить удар, а американцы размышляют над его усилением, выразим все так. И э, сейчас какое-то результирующее они ищут. И американцы, которые пытаются, значит, не поссориться с Европой, не воспрепятствовать достройке Северного потока-2, об этом делаются неоднократно заявления. Сегодня утечка была в Bloomberg о том, что значит, на немецкие компании не будут накладываться санкции усиливающие это давление, чтобы не допустить строительство Северного потока. А, соответственно, в отношении чиновников, в отношении какого-то части олигархата, все-таки такие санкции могут быть, могут быть введены. И это пока еще не меняет стратегии на оказание давления, сдерживающего давление на Кремль и Путина. Почему, Почему это, это происходит? происходит? Ну, ну вот, вот я, я частично, частично об этом сказал, сказал что коррумпирование и вовлечение в этот большой бизнес европейского чиновничества, европейской элиты, это важнейший фактор обеспечения, обеспечения присутствия и оказывания влияния со стороны Москвы на Европу, Западную Европу, прежде всего, потому что в Восточной Европе там своя специфика. Вот В Польше иди пооказывай там влияние, да, где сеешь, там и слезешь. Вот... Поэтому что-то у нас там со звуком не пишут, что звук вроде... Ну вот... Пишут ура, стало лучше, стало нормально. Ну, тогда, вот, вот, тогда когда это... ты говоришь, я буду отключать свой микрофон, чтобы не, не было может никаких... Быть так, может быть так. Вот тут сложный вопрос. Ну, в общем, подытоживая, я могу сказать, что в санкции я все-таки ожидаю. Как всегда, наши ожидания будут обмануты. Мы все равно не получим всего, что, на что рассчитываем, на то, что это будет существенный удар, который остановит, вообще говоря, весь процесс оказания влияния Москвой на... Европу и внутри страны на репрессии, с какой решимостью они взялись преследовать людей по политическим мотивам. Но все-таки, я хочу сказать, ситуация все равно не складывается в пользу Москвы. Диалога полноценного уже с Западом нет. Вопрос конфронтации, который перейдет в какую-то форму холодной войны, это уже вопрос решенный практически. И вот предстоящий в марте саммит НАТО, возможно, это зафиксирует. То есть, Москва из разряда соперников перейдет в разряд врагов. И я думаю, что это уже решенный вопрос. И надо не забывать, что это все и исключительно и только благодаря нынешнему лицу, занимающему узурпатору, узурпационно занимающему кабинет в Кремле. Это только он виноват. Потому что Россия эта конфронтация, она вообще ни для чего не нужна. Россия вообще от нее ничего не выигрывает. Она вообще ничего от нее не получает. Она только теряет. Потому что от этих санкций, конечно, теряет в потенциале вообще Россия как страна, Россия как государство, Россия как общество, Россия как место для жизни индивидуума. То есть оно становится невыносимым. Вот. Потому что здесь пропаганда, если ты заметил, она постоянно пытается педалировать вопрос санкций, Ставя знак равенства между санкцией против народа, против страны, и санкциями против них, против власти. Власти, которые народу не принадлежит. Народ вообще к власти вообще никакого отношения не имеет. Он вообще даже не касается ее. То есть он ее не формирует, он на нее не влияет, его вообще народ не спрашивает. И поэтому нужно разделять санкции против власти, власть придержащих. Так называемые элиты, конечно, никакая не элита, но вот они так себя самообозначают. И э, санкции против отдельно взятого русского человека или сообщества этих людей. Вот против них я этих санкций не вижу. Все, что происходит с ними плохого, происходит из Кремля, а не там, из Вашингтона или из любой из европейских столиц, естественно. Вот. И в продолжении этой темы поскольку речь шла о войне, да, и тут вот заявление гутериша интересное, что мир не может позволить себе раскол между сверхдержавами, я так понимаю, что не Россия, конечно, имеется в виду, поскольку он говорит о двух величайших экономиках, соответственно, он говорит про США и Китай, и вот тут сразу возникает такой интересный вопрос, в Китае любимая тема опять поднялась, я сейчас на экране покажу карту, вот так выглядит карта, это территории временно оккупированные России. Туда входят даже Новосибирские острова, в общем, Северный Ледовитый океан, и все это фактически по Уральские горы. То есть, по Уральские горы все это оккупированные территории Китая. Если вы помните, такую же карту подарила Меркель Сыдзинпину. И Сыдзинпин, я думаю, что абсолютно так же думает, что это временно оккупированные территории, он старенький, Ему хочется эти территории получить. Сейчас у власти Байден в США, который нормально относятся э, к Китаю, Гутьериш говорит, что мир не может позволить такого раскола, да, и прочее, прочее, прочее, не, не может так случиться, что весь мир, который не может позволить раскол, просто скормит Китаю Россию, ну, по крайней мере, с не целиком, то по Урал, вот такой вопрос, чтобы не было никакой войны, чтобы нормально было, и самое главное, чтобы Китай сам раз. Забрался. Скажет, там вот есть Россия, которая может начать что-нибудь воевать, пулять. А ты там сам разберись с ними. Мы там в стороне постоим, как обычно. Но европейские лидеры точно постоят, потому что э -э, мы все прекрасно понимаем, да, то есть сильных лидеров нет. Вот как такой сценарий? Ну, вот смотри, я, э -э, так сказать, считал и считаю, что Китай. Безусловно, в 21 веке это страна совершенно изменившейся государственной психологии. Принято считать, и это неправильно, принято считать, что Китай вообще не агрессивен. Что у Китая нет э, экстенсивных планов развития, ну, то есть увеличения территорий. Что Китаю достаточно своих неосвоенных территорий. Срединный Китай типа пустой, а там действительно тяжелые условия жизни. Между прочим, мало кто знает, Китай, Срединный Китай – это великая степь, там до минус 50 градусов температура. И города, которые там также заносят снегом, живут они э, не так, чтобы вот в климатических условиях благоприятных. Это южнее, конечно там действительно тепло, там плодородные почвы есть, там с эрегацией все хорошо, там реки, две самых больших реки, это известно. Но просто речь идет о чем? О том, что Китай не отказывается от экспансии, что он видит эту экспансию масштабную только по отношению к главному восточному соседу, это Москве. Ну, то есть, России, потому что там расти вниз больше некуда. Там, с одной стороны, море, ну, фактически, там, выходящий в океан, э, значит, э, тут у них кусочек Монголии, можно не считать это как фактор. И, собственно говоря, дальше уже колосс Индии, который, пойди, вот его Индостан, попробуй завоюй, там сами они дадут тебе завоевать, голыми руками могут остановить. Поэтому фактически пустой, ненаселенный мишенью вот таким призом может стать именно Сибирь. Вот, Восточная Сибирь, Забайкалье, по границе Амура это и часть Дальнего Востока, тот же Хабаровск между прочим. То есть по существу это территории, которые брошены Москвой по отношению к ним идет совершеннейшая эксплуатация, компродорская по типу, выкачивание природных ресурсов, продажи и оставление денег в Москве. Ну, не в Москве, а под контролем элиты, так называемой, еще раз подчеркну, я не считаю ее элитой, но самоназвание элита определяет их положение в иерархии. Вот Мы все подневольные, типа, считаемся, а они вот хозяева, значит, хозяева жизни. Вот. Просто меня часто упрекают, говорят, какие они элиты, это подонки, подворотни, все это так, но только вот Волей, что называется, обстоятельств они возглавили всю эту страну, захватили ее и держат за горло мертвой хваткой, так что деваться некуда. Ну так вот, по сути, это очень выгодное для Китая положение вещей-то. То есть, по существу, они имеют дело с голым, почти безоружным и в буквальном и в переносном смысле населением приграничных территорий. А кто там будет противостоять-то? Вот мне просто интересно. Вся надежда на ядерный потенциал Москвы. Который должен сдерживать, казалось бы, от любой агрессии, от любой экспансии, что с Запада, что с Востока. Ну, так это принято считать. А вот э, насколько этот потенциал-то вообще, говоря, э, действенный, это еще большой вопрос, между прочим. Мы же ничего не знаем. Насколько вообще модернизированные стратегические ядерные вооружения, мы постоянно читаем о проблемах в этой отрасли. И как, о каких-то сказках про гиперзвуковое оружие, еще что-то. Но ничего этого мы не видим. Вот когда марсоход высаживается вот, у американцев, это мы видим. Это вот, пожалуйста. Это вот тебе камеры, вот тебе, пожалуйста, спутники, вот тебе все остальное. Мы это все видим, как это происходит. Ну, понятно, что это область бытовая. Ну, то есть область научная, техническая, открытая. А есть закрытая военная, которую мы, может быть, тоже и не видим ее со стороны наших так называемых соперников в лице Соединенных Штатов. Но в отношении России нет ничего. Нам не почему судить. Вот я о чем. Есть ли новые типы и виды вооружений, которые действительно могут препятствовать экспансии Китая? Мы этого не знаем, потому что у нас нет показателей этого нету технических маркеров, которые бы сказали, ага, ну раз у нас продвинутые компьютеры, космические э -э -э отрасли развитые, так же как в Америке и в Китае. Китай второй место сейчас твердо занимает по развитию космической отрасли, например. Э -э То тогда, значит, и вооружение у нас есть хорошее. Ну да, от подобного к подобному ты переходишь, ну, логически. А учитывая, что в России нет ничего, что могло бы быть показателем того, что и военная сфера у нас развивается в в научном, промышленном и другом смысле, я считаю, что на самом деле Россия совсем голая. Ничего у нее нет. Есть только пропагандистская фейк бесконечный, который навязывается внутри страны, потому что те, кто снаружи, они приблизительно все знают. То есть их не обманешь наличием каких-то неведомых возможностей, которыми постоянно бряцает Путин и его окружение. И с этой точки зрения 140 миллионов живет в России, за Уралом живет 25 миллионов, а через границу с Амуром это бездонное море людей. Там полтора миллиарда человек. И судить, сколько из приграничного Китая готовы занять территории по границе Амура, мы даже не можем. Это может быть 10, может 50, а может 100 миллионов. То есть это цифры совершенно арифметика, не поддающаяся воображению. Потому что нет никаких проблем переселить из Китая в эти территории допустим, той же Восточной Сибири и Дальнего Востока, переселить 50 миллионов, это вообще не проблема. Они с удовольствием пойдут, конечно, если получат доступ к ресурсам, к разного рода, так сказать, интересным для них, э -э, э, э, ископаемым э, полиметаллическим рудам, газу, нефти, лесу, воде, ну и так далее. То есть это все, что нужно экономике Китая даже. Не то, чтобы это какой-то экспорт налаживать, они настолько гигантская экономика, что они потребят все на свете. Потому что полтора миллиарда – это совершенно невероятное количество для населения, вот, невероятное для страны такой, таких масштабов, как Китай. Так что угроза экспансии в 21 веке – это не выдумка, это реальность. Тем более, что вот ты сказал об исторических коннотациях. А Китай-то ведь есть так разобраться. Кого Ермак тимофеевич мочил-то? Вот мы же знаем, он китайцев мочил. Ну, просто не было никаких границ, не было ничего. Но в Сибирь, когда двигались казаки Ермака, так мочили-то китайцев. Поэтому, наверное, в исторической памяти Китая и китайской культуры и традиции живет желание расширить свою империю до масштабов, какие она располагала, какими располагала там, еще тысячелетия назад, скажем так. Да, в более поздний период. Казаки Хабарова. Там да. же, где ну, сейчас это, Хабаровск это, это, это. Ст сталкивались. И вот в связи с этим такой вопрос... Тебе тоже. Вот э, есть, допустим, некоторые, ты вот говорил про некие маркеры, есть некие признаки того, что в России все жопа, и с ядерным оружием в том числе. Ну, допустим, Березский полигон, что находится под городом Энгельсом, на котором я бывал многократно, где хранится основное количество ядерного оружия России. Там количество избирателей сократилось ровно вдвое. Причем там было 3700 с чем-то человек, насколько я помню, поскольку они в одном закрытом этом избирательном участке голосовали. И половина из них от те, кто на бомбах и там ракетах атомных крутили гайки, а другие это те, кто охраняли. Так вот парадокс, что сократилось вдвое количество их, но ты же понимаешь, что охранников нельзя вдвое сократить. Как, это, как ты их сократишь? Сколько бы это ни было, там 10 бомб или одна, количество охраны будет одно и то же. Мы же понимаем, потому что это же да. охраняет ядерный объект. И, и вот э, факт э, вот этого, самолет судного дня разобрали, э, в Одинцово э, штаб вообще хлопнули штаб, нахлобучили РВСН, унесли всякие там цветные металлы, говорят, ну вот там не успели приехать вовремя, они там разобрали, фактически разобрали то, что называется мертвая рука или периметр, то есть систему, которая работает без людей и готова ответить в случае ядерного нападения, систему потихоньку разбирают и я не знаю, что там происходит, вот как ты считаешь, и даже... Такой маленький момент, как стрелковое оружие. То есть были огромные склады стрелкового оружия. Все продано либо на Запад, либо сделано из этого стрелкового оружия какая-то херня для храма э, этого самого Министерства обороны. То есть зачем нормально хорошее оружие уничтожать? Либо оно охлащено, его продают направо-налево это оружие, потом кто-то там стреляет и их сажают за хулиганство. Я не понимаю. То есть, арсеналы пусты. Как вот в сорок первом году на 5 человек одна винтовка. Фактически, они уничтожили. Они практически, я так понимаю, уничтожили ядерное оружие. Это сознательное действие, как ты считаешь, или просто воровство. Я думаю, вот лично я, что это заказ Китая. Путин, китайский шпион. Это я, моя глубокая убежденность. И они действуют, в общем-то по накатанной, используя как раз жадность людей, их э, с, вот такую сволочную сущность. Ну, ну вот смотри, я знаю твою версию относительно Путина и его... Значит, про китайских настроений. Шпион, не шпион. Понимаешь, в таких масштабах... Я понимаю, что ты под этим термином не предполагаешь примитивное какое-то положение там, при Орде, значит, князе, который ярлычок получил. А вопрос не в этом. Значит, если ты в таких отношениях с Западом, то, в принципе, тебе больше некуда преклониться, кроме как Китаю Потому что если ты разосрался со всеми, кем только можно, а это сделано сознательно, последовательно... Там, ну, если хочешь, я-то считаю, что с самого начала его первой каденции это произошло. Но будем считать с мюнхенской речи и будем считать с войны в Грузии. Будем так считать, что с этого момента разрыв начался, а в 2014 году он уже окончательно углубился. А к сегодняшнему моменту, вот к тому, к чему мы пришли, это по существу отношения враждебные. Это не враждебные, не соперничество, не там, не знаю, конкуренция. Нет, это именно вражда. Это полноценная вражда и ненависть. Москва ненавидит Запад, Запад ненавидит Москву, потому что ну, всегда можно ожидать чего-то плохого. Это не отношения, при которых даже есть там зависимость, кто-то главный, кто-то подчиненный. Это просто вражда. Здесь невозможно, нет доверия. понимаешь Что касается Китая, ведь Китай, ты понимаешь, он без Москвы обойдется. Вот в чем парадокс. Китаю не нужен союзник в лице Путина для того, чтобы что? Для того, чтобы как? Чтобы в Совете Безопасности иметь голос, ну так это же не обязательно, потому что из пяти постоянных членов Совета Безопасности, Китай к которому относится, мало кто знает, в середине 70-х еще не было Китая там. Это был э, Тайвань, Гаминьдана. И потом, после большого соглашения между Никсоном и Пекином, когда он поехал к МАО в Пекин, Значит, фактически, там, ну, долго рассказывать, но Китай получил место в Совете Безопасности. Будет уже ядерная держава, известно, что Сталин передал Китаю ядерное оружие, это не секрет. Вот, и понятно, после культурной революции, всех проблем, которые были, Китай начал расти со второй половины 70-х годов, когда Дэн Сяопин значит, возглавил реформы. Вот, коротышка Дэн. Он был Хакка, кстати. Вот. Так возвращаясь к тому, о чем мы говорим. Если Америка и Европа нуждаются... Прежде всего, Америка, конечно. Европа в меньшей степени. Ты правильно говоришь, что ей с Китаем проще торговать. А Америка с Китаем соперничает. Сильно соперничает. Ей, конечно, не нужно, чтобы Москва упала призом. Просто в руки Китая, чтобы он получил новые территории, новые ресурсы. Доступ к морям, Понимаешь? на территории этой гигантской, необъятной одной девятой суши, которая осталась от бывшего СССР. Конечно бы, Америка бы этого не хотела, чтобы этот приз улетел туда. Но и делать что-то, чтобы потакать шантажу Кремля в отношении Запада, мы вам тут президента будем выбирать, мы вам тут вот это, мы вам то. Вот этого на это точно не пойдут. Проще тогда, пусть ест это Китай сожрет, мы с Китаем договоримся. Потому что соперничество с Китаем, оно имеет стратегический характер. Ни Китай без Запада не может, ни Запад в общем-то без Китая, пока во всяком случае. Потому что Китай это большая так сказать, промышленная единица, это производство гигантское на весь мир, оно обслуживает весь мир. А Запад продолжает оставаться передовой частью технологическую цивилизационную мир создает технологии, которые потом осваивает Китай. Хотя Китай уже на этом пути достиг невероятных результатов, они уже создают собственные технологии. И это свидетельствует о том, что мы увидим еще вот в ближайшие 20-30, может быть 40 лет, когда Китай будет соперничать в технологическом плане Запада. А с кем будет и что делать Россия? Она все время, получается, болтается либо туда, либо сюда. Никакой самостоятельной роли у России нет. Потому что вот эту иллюзию ее навязывает Кремль. Говоря о том, что мы вот, значит, не про китайские, не про американские, не про израильские. Мы вот сами по себе. Да нет, этого давно уже. За словами ничего не следует. Понимаешь? Они находятся в кильваторе либо китайских достижений, либо, ну, понятно, западных. Западные по... По инерции, что называется, это давно уже существует. Что касается ядерного оружия, ты понимаешь, невозможно судить об этом точно. В этом как раз проблема, потому что у нас все засекречено, все недоступно, парламента нет. Вот комитет, соответственно, по обороне. Ты вот можешь себе представить, чтобы кто-то вообще считался с каким-то там комитетом по обороне Государственной Думы Федерального Собрания или там Совета Федерации? Кого пошел отсюда? Вот так. Никто с ними вообще даже не считается, они вообще не в курсе. И бюджет с неокрами, который закрытой частью является, неокр, да? Что они там что-то решают, что ли? Их что, спрашивают, что ли, в государственном доме? И вот так скидывают, на, собака, иди и поставь подпись. Никого не интересует, нет парламента, нет контроля, нет возможности... Законодательная власть, как в любой нормальной стране, влияет на состояние отрасли, состояние сферы государственного и так далее. И Поэтому, что происходит с стратегическими ядерными арсеналами? Почему так быстро СНВ-3 был подписан Москвой после разговора Байдена с Путиным? Тот дал команду, и они за один день все приняли, против чего, так сказать, припирались с Трампом еще в течение там, нескольких лет. На что Трамп призывал, почему в СНВ не участвует Китай? вдвоем нам участвовать нет смысла в ограничениях, когда на эти ограничения не на Китай. Логика своя была правильная. Хотя помимо, были там и другие вещи. Но то есть, получается, что наши ядерные арсеналы и даже ракетные ограничения, они нужны Путину в достижении договоренности, чтобы там не вводили новые санкции, не трогали их капитал и так далее. Они служат инструментом защиты личных интересов. Вот это его клубка элиты, которая, значит, обогатилась за счет русского народа, и все государственные интересы подчинены именно этому. И если ради сохранения их безумных этих несметных сокровищ понадобится вообще лишиться, по сути всего, арсенала, они скажут, сколько готовы заплатить вы нам за это? Ровно так же, как я отношусь к тому, что все эти резервы, так называемые 550 миллиардов долларов, которые есть в фонде национального благосостояния и, соответственно, резерве Центрального банка, они все ложены перезаложены. В какой-то момент выяснится, что ничего нет. Как они, знаешь, говорят... У вас ничего не было. У вас ничего нет. У вас ничего не было. Вот так будет встанет вопрос. Вот так будет разговор идти. Понимаешь? И а, а как ничего? А где же денежки, Где же мы же вот наши поколения? Там туда-сюда. Нефть торговали. Наши деды, отцы. Мы сами, значит, в этих шахтах, забоях и так далее. Да нет ничего у вас. Вас не спрашивали, не спрашивают и не будут спрашивать. Это все наше. Наших семей, там сколько их количество, я вот на всю Россию оцениваю тысячу максимум семей, на всю-всю-всю Россию, которые держат все богатства страны. Поэтому ракетное оружие, это все больше разговоров. Он вот сидит с наморщенным видом, что-то рассказывает про какие-то там гиперзвуковое оружие, про какие-то новые вещи, да. Но мы же не видим выражения этого. Вот в чем все дело. Мы не видим технологического потенциала. Они не могут достроить ракету «Енисей» тяжелую, которую «Маск» лепит чуть ли не каждый месяц по ракетке, понимаешь, и пускает ее в воздух. Их там чуть ли не 3D-принтером делают эти ракеты. И, понимаешь, а у нас они уже лет 10, наверное, от Я боюсь соврать, может, 15 уже все лепит, лепит, никак он не взлетит. О чем можно говорить? Так погодите, если они не могут в космической отрасли, ракетной отрасли, значит, наладить выпуск таких тяжелых ракет... А где гарантия, что это не проецируется точно так же на стратегическое вооружение? Может, у нас там оружие 60-х годов как стояло на вооружении, и непонятно в каком оно состоянии. Ну, наверное, какая-то боеспособная часть есть из этих нескольких тысяч боеголов. Я не спорю. Но достаточно ли это, учитывая, что космическая и ракетная и все смежные отрасли в тех же Соединенных Штатах, да и в Европе развиваются семимильными шагами? Ну там это вместе, там они синергизируют это все, там не по отдельности. Американцы вместе с европейцами совершенствуют виды вооружений, А в России никто не помогает, ни Запад, ни Китай. А что есть у нас у самих? Но вот я, честно говоря, с большим скептиком отношусь, что у России что-то есть. Да, вот э, по Китаю понятно, что Китай сильнее, мы все это прекрасно понимаем, но есть э, некоторые государства, которые не намного сильнее Россия, а может быть и не сильнее, в частности Турция. И Турция заявляет, вот сейчас покажу карту, э, которую показали по турецкому телевидению. Там вообще пол по Волжье ту, в Турции. Да, и, я видел, это, как он выступал, выступал показал, показывал. Все, все наши, на... это тоже, и это. А вы собираете чемоданы вообще <смех> нормально? Я, мы с тобой, с Волги, мы так ну, прикольно. Астрахань туда-сюда нормально так они. <смех> там не только Астрахань, там и Саратов, и Самара. Там же находятся и и Самару Самару тоже, тоже. Да, мою родину Самару отдали, да? Хорошее было место. Я любил ее все-таки. Ты же понимаешь, что там не только Самара, там, соответственно, Татария вся, потому что она идет да. после Самары. Да, то есть они и на это рассчитывают, и Башкирия, поскольку, ну, как бы это пантюркизм в чистом да. виде. Ну, вопрос такой: почему Путин общается с Эрдоганом в засос и говорит: мы все договорились в тот день, когда Эрдоган выступает и говорит: мы стали сверхдержавой, мы всех задавили. Мы там навязали свою волю в Карабахе, в Сирии, Ливии, как раз там, где Путин был противоположной стороной. И, и тут же созванивается с Путиным, и тот говорит, да у нас все классно, мы там лучшие друзья и так далее. Ну понятно Китай, ну зачем ему с турками-то обниматься? Что такое знает Эрдоган про Путина, что Путин не может его послать нафиг даже после сбитого самолета? Ну, я отвечу на этот вопрос, но вот смотри, ведь это же не первый раз они переживают разницу в отношениях. Когда, если ты помнишь, сбили бомбардировщик, вот этот знаменитый нож в спину или там ниже, куда ему воткнули, значит, в связи с сирийской операцией они взяли, сбили бомбардировщик российский, да. И, так сказать, обострение было не шуточное. Потом долго налаживали, были посредники, ездили туда-сюда, челночно пытались договориться и договорились. В том числе не в последнюю очередь благодаря президенту Азербайджана... Алиеву, который челночно, значит, мотался между Анкарой и Москвой. Так что вот это горки американские в отношениях между Турцией и Москвой, они, собственно говоря, не первый раз. Турция и Москва – это давние враги и еще там несколько веков. Это же не просто Османская империя и так далее. Мы с турками воевали бог знает сколько вообще. Говоря, именно Россия воевала несметное количество раз. Ну, конечно, 20 и 21 век особенно много изменил. Стало понятно, что вообще как раньше уже не получится. Если раньше силой Турции, а там были военные режимы очень долгие годы, со второй половины 20 века, она была членом НАТО, и там были базы знаменитые в Диарбакире и ряд других. Мест Турции, они были частью евроатлантической системы безопасности и стратегическим партнером США. Кое-что изменилось на протяжении вот именно сроков президентства Эрдогана, хотя на самом деле это и раньше всегда существовало. Всех, каждые 10 лет там происходили военные перевороты, это просто Эрдогане сломалось. И всех исламистов, которые приходили на выборах, их либо вешали, либо отстраняли просто от власти. И это вот происходило раз за разом. Но вот именно на Эрдогане эта система сломалась, потому что за период своего правления, ну, может, даже раньше, ему удалось создать собственную военную элиту и обезопасить от военных переворотов. Если ты знаешь, последний военный переворот там не удался. Потому что основная масса офицеров – это не просто выпускники Вестпойнта, а там в основном именно американская военная школа, Доминирующий является. Это еще вот, ну, за весь послевоенный период. Там, с Кемалем Ататюрком это одно было. Хотя он тоже абсолютно был прозападный и секулярный э, значит, политик. Э, создал республику после крушения Османской империи. Э, в, на, в перво, во втором десятилетии 20 века. Э, и я напомню, что наряду с Османской империей часто говорят. Вот распалась Российская империя. Все Но ведь правильно с ней исчезли Австроя Венгрия. И Германская империя, и Османская империя. Так что в этом смысле этот процесс затронул ряд государств европейских. И вот в данном случае на Средиземноморье. Поэтому говорить о том, что беда это постигла только Россия, несправедливо. Так вот, Турция, будучи давним соперником, она не перестанет быть этим соперником. И это невозможно, потому что интересы Турции всегда были. И в бассейне Черного моря. Всегда. И они не перестанут ими быть. И, например, Крым тоже, который не признает Турция, считая его оккупированным, это тоже предмет спора, который не завершится полюбовно никогда. Что касается территорий, которые и в Закавказье. Последняя война это спокойно, хладнокровно продемонстрировала, что Турция серьезнейший соперник военный. Не просто геополитический, а военный, который обладает невероятным потенциалом. Потому что там денег, может, и разворовывали, но не в таких масштабах, как в России, а вкладывали, в том числе, и в оборону, укрепление обороноспособности. И создали новые виды вооружений, вот эти знаменитые БПЛА, вот, ну, беспилотники, самолеты, которыми снабдили, наряду с израильтянами, турки и ряд других видов вооружений, которых у азербайджанской армии не могло бы быть, ну, благодаря деньгам, нефти там, да, они могут в состоянии закупать и совершенствовать, модернизировать свою армию, закупать новые виды вооружений. В России все разворовано. В России все равно нет никаких беспилотников. Кто видел беспилотники в России? Поэтому отношения между Турцией и Москвой, между Путиным и Эрдоганом вынуждены. Он побаивается Эрдогана. Как правильно у меня Пианковский не раз заявлял, что Эрдоган такой же подворотня, как и Путин. И когда он напарывается на такого же, как сам, он пасует. Потому что у этого тоже в башке дырка. Он может с легкостью, знаешь, и значит, за точкой в глаз сунуть, потому что это совершенно другой тип отношений. Ты же сам сказал, что в Европе такого типа людей нет. Они все немножко плавные. А этот не плавный, это конкретный. Что бы мы там ни говорили, и как бы мы его ни ругали за, так сказать, его авторитаризм, но это тип политика. Скорее, из последней четверти 20 века такие еще были. Мы помним и на Западе таких, и Тетчер, и Рейган, и были и другие, ну уж не говоря, в середине там какой-нибудь Деголь, да. Этот вообще, так сказать, не рефлексировал. Мог грохнуть и своего соперника из числа военной оппозиции, УАС, А мог и в Алжире, знаешь, там, пенделей надавать. То есть, это вообще человек не рефлексировал. Но просто такого типа политики в Европе исчезли. в Последние вот десятилетия, наверное, может, два десятилетия 20 века, они пропали. Может быть, расхолодилось все. Может быть, так сказать, другие влияния возникли. А вот, извините, вот в месте, где мы говорим за Кавказе и дальше... Вот бассейн Среди море, мы с легкостью таких политиков обнаруживаем. Кстати, и в Израиле, и в Турции, и в ряде других мест. Многие среди них бывшие военные, генералы, так сказать, полковники и так далее. А в том числе и вот Эрдоган, он не будучи военным, сам он все-таки прошел школу, он сидел в тюрьмах, он был политиком, значит, преследуемым. То есть это не Чита, Вовида, вова то у нас что? Он, можно себе представить Вова на месте какого-нибудь Навального? Это все же невозможно. Он поплыл на вечер бы уже парашу бы убирал. Это не человек, который в тяжелых обстоятельствах может проявить характер. Поэтому он просто боится Эрдогана. Вот мое мнение. Ну, боязнь специфическая, боязнь именно как лучше с ним не ссориться. Вот так я бы сказал. Я, я включаю микрофон, он не включается, я его отключаю, когда ты говоришь. Они да, убили. собственно, то, то же самое мнение об, отнош, об отношении Эрдоган, Путин и у нас были у всех. Почему? Потому что мы видели, ну, насколько Путин слабый, насколько он ведомый еще там, в той подворотне, в Питерской. То есть, там были лидеры и точно этими лидерами был не Путин. Поэтому и хорошо ты заметил по поводу империи, конечно, да, чуть-чуть раньше умерла китайская империя и чуть-чуть да. позже умерла Грейд бриттон но в том имперском понимании, да, когда кончилась колониальная эпоха и Япония. То есть да. на сегодняшний день как бы она сама отказалась от своего колониального качества. Они говорят, да нахрена нам эти колонии? Вы лучше у нас покупайте все. Они еще мучились до 60-х годов, а потом уже с такой легкостью, да и свались ты с нас, и Индостан, и все это. И живите как хотите. И вообще, чтобы мы не видели, вы у нас покупайте все. Вы покупаете, мы вам даже долг продадим, а расплатите ресурсами. То есть они просто поняли, что содержать там, армию, туда вестинские компании, каких-то там еще чего-то. Зачем это все надо? Для чего? Нахрена там жить невозможно, они хотят жить у себя в Альбионе. И вы покупайте у нас все. А мы у вас наладим производство, мы там это все. Но вот извините, окультуривать вас, там, школы вам создавать, тут преподаватели умирать от малярии да нахрена нам это надо? Вот они поступили как раз умнее. И в этом смысле они не потеряли влияние там, в отличие там от очень многих развалившихся частей. Ну, китай это особенно, в Китае просто гражданская война была, и в итоге там все рухнуло. Вот. А и британская корона сохранилась, она никуда не делась. Извини, что я перебил. Не-не-не, ты все прекрасно сказал, и, и все абсолютно правильно. И вот мы переходим от Китая, и, наверное, это, это правильно, переходим к тому вопросу, который заявлен. То есть, что там у КПРФ, потому что очень серьезное, конечно, влияние на Россию оказывает и слово коммунизм, и все, что с этим связано. И тут вот в таком доме КПРФ, до да, коммунистическом доме случилось страшное. Зюганов, Рашкин поддержал Навального, которого Зюганов считает предателем, шпионом, там хер знает кем, ну понятно, что... И вот если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят, твердо заявил значит, Зюганов. Да. И если это то не понимает в московском горкоме что значит навальный предатель мы их поправим быстро и вот в связи с этим вопросы по поводу поправить быстро зюган уже пытались снять и пытались всякие селезневые семигины и прочие. О, кого о, можно о. назвать Вам еще, еще был здесь я да? Да, но это можно назвать Контра, Вандея И всегда Гена отбивался не благодаря своим талантам, каким-то организаторским, которых у него, кстати, нет, а благодаря ортодоксам и радикалам, находящимся в КПРФ. То есть они его всегда спасали. Сейчас прям противоположный вариант. Контра – это Гена а радикалы все с Валерой. Вот Гена обнимается с Путиным, Гена обнимается с Зюгановым, Гена пропустил вперед Грудинина, что показывает, что он не бесспорный лидер. Да? И теперь он в открытый конфликт с Рашкиным вошел. Я вот тебе расскажу одну историю, но у меня да. много... Друзей в КПРФ так сложилось, да, потому что ну, я в свое время в Комсомоле работал, те люди, которые работали тогда в партии, кстати Ирашкин, Валерий Федорович, который возглавлял партком корпуса, я его прекрасно знаю уже 40 лет, а в доме первого созыва, так мы вообще вместе были. Он был одним зампредом, я был другим зампредом. И то есть, у меня там очень много друзей, знакомых и так далее. И вот мне один из моих друзей рассказывает про того, кого они называют великий. Ну, то есть, у них есть категория некий великий, да, который вот определяет политику. И в 2016 году я говорю Зюганову на, э, в этом, на дебатах. Я говорю, вот вам моя, грубо говоря, минута. Скажите, что вы придете в Госдуму, и, значит, как вы отнесетесь к импичменту Путину? Зюганов отвалил, то есть, сказал, дальше ничего говорить он не, не, не стал, и вот этот человек, я подчеркиваю, это очень серьезный человек, в КПРФ он сказал, Какая же он, сука! Когда это все смотрели, какая же он, сука! Человек, который меньше рангом, помоложе, и многие его знают э, сейчас, он говорит, а, -а кто, сука? Он говорит, да гена, конечно же, понимаешь? И поворачивается к этому человеку, да, и говорит, значит, что... Слава-то, типа, наш товарищ, революцию мы, типа, вместе будем делать... А Ген предатель и оппортунист. И ты знаешь, вот я не трогал Гену, но, наверное, вот год назад только начал его называть оппортунистом и какие-то посты делать, потому что понимал, что время, что сейчас вот начнется вот этот разбор, так сказать, грубо говоря. Почему? Потому что прошлый съезд был в семнадцатом году в мае, а по уставу каждые 4 года, то есть съезд будет вот когда-то, он не назначен, но в этом году и вот как ты считаешь Гена закусил у дела, потому что понимает, что его замочат, или это требование такое Путина, там, вперед давить Навального, ненавижу Навального, поэтому давай там дави Рашкина и так далее то есть Рашкину Гена проиграет 100% проиграет, если не будет какой-то подлян да, то есть ну, там, если, если это случится, то КПРФ, конечно, э, Путин распустит. Представляешь, Гена проиграл Рашкину, все, кранты. Но ну, ну, вот, вот смотри, смотри, ты говоришь, что он всегда держался Зюганов, на поддержке внутренней ортодоксии, там, знаешь, там и Купцов был у него и тоже, ну, там разные совершенно течения были за эти годы и много кто что планы какие строил, вот, э, но я считаю, что Зюганов вот эти там долгих почти 30 лет остается во главе создававшийся создававшейся им тогда. А Он был один из, ну главных, но один из создателей э, организации КПРФ на обломках КПСС в 91 году. Он держался всегда и только исключительно благодаря Кремлю. Он всегда и даже при Ельцине устраивал Кремль. Вспомни историю 96-го года, когда... Фактически он претендовал, пройдя во второй тур на победу над Ельцином, занять эту власть. Кто говорит, что он выиграл выборы, кто говорит, что не стоит преувеличить, я не берусь судить. Фальсификации были, административный ресурс был, конечно, в 96-м году, но вот выиграл ли Лизюганов, я не знаю. Во втором туре я имею в виду. В первом туре-то понятно, там они выиграли оба. Но суть здесь в другом, в том, что Гена не готов никогда был сражаться за власть. И власти он этой в полном смысле никогда и не хотел. Потому что Гена никогда не был коммунистическим революционером. Он всю свою жизнь был советским партийным чиновником. Работая в ЦК, он и пришел с работы в ЦК. Я помню, у него, знаешь, в 90-х годах было интервью, к нему пришли, тогда он еще более открытый был, типа значит на квартиру, квартира когда-то в старом советском доме. Думаю, сейчас у него много домов и квартир загородных, но суть не в этом. Он, я думаю, миллиардер в долларах, скорее всего. Но неважно, не это даже определяюще, там они все не без денег, но э, и он показывает, что у него в доме вот, говорят, ящики. Как, знаешь, вот в библиотеках были каталоги. Я смотрю, и он все показывает. По НТВ был какой-то сюжет. Вот к нему пришли домой, вот он хвастается. По-моему, там девушка какая-то вела, такая знаешь, интересная. А это был 96 или 97 год. Вот такой фильм. А он говорит, а что у вас такое че библиотека как? Где книги ищут? Нет, говорит, сука. Это, говорит, знаешь что? Нет. Это, говорит, это. кто что сказал. У него такие карточки катало каталожные. И он говорит, цитата, Вася Пупкин сказал такое-то. А у меня все мебеля, помнишь, как у в 12 все записано, сука. Вот. И он вот эти достает, эти карточки. Может достать, я уверен, в интернете где-то есть вот это. Там такая вела такая, такая интересная, такая дамочка. То есть, это о чем говорит? Он всю свою жизнь прожил начетником. Это человек, который там заучивал цитаты. Вот ему вбивали. В высшей школе он закончил марксизм. Он вышел, что он же деревенский э, из-под Тулы значит, пенек. В общем и каких-то уж звезд с неба он не хватал. Это не глупый человек, но сельский учитель. Он же педагогически закончил. Потом он всю жизнь рассказывал, как он срочную службу проходил. Чуть ли там не радиолокационной разведки. Что это такое на него было так сказать, потрясение страшное. Что он после этого проникся идеями коммунизма и всем остальным. Но ради бога. Но смысл в том, что это не человек, который в состоянии оспаривать власть. Действительно, когда говорят, ну вот он казенный такой, и смотри, с пенсионной реформой, монетизация льгот, там вот это все. Он же никогда не защищал интерес людей. Он не про это, понимаешь? Это типичный партийный советский работник. Вот портфель под мышкой, лысинка. Он пошел, значит, вот с этими карточками перебирать, записывать, кто что сказал. Вот это его. И удивительное дело, наступившее время нулевых, оно вот прям его время, понимаешь? Ты понимаешь, это вот про него. вот 90-е годы от него что-то требовали, какие-то там споры, дискуссии, фракции. Это на моих глазах было. Я был в Думе, значит, депутатом. В первом созыве, где, значит, только это все формировалось, там какой-то был, понимаешь, э -э, значит, у него внутри действительно и Селезнев там пришел, он в следующей думе был спикером, на него ставки делали, а до этого Иван Рыбкин, он, прав в аграриях был, он из аграрной партии, Рыбкин был не из КПРФ, но они были в союзе, аграрии там, с, с коммунистами, э -э, Претензии была, давайте обновимся, ну вот Зюганов, он такой Кандовый, еще что-то и так далее, но он выдержал все эти потрясения 90-х, и этот приз пройдя горнилы 90-х, когда ну, действительно партийных съезд что-то решали, там голосование и так далее, в нулевые он уже этот приз не отдаст. Он до гроба будет руководить. Никакие Рашкины, никакие иные инсургенты и всякого рода диссиденты внутри КПРФ, ничего, слышишь, ничего у него никогда не отберут. Он был, есть и останется до гроб, пока есть Путин, будет Зюганов, он не уйдет на покой, он он уже для него не вопрос. Выдвинется Грудинин вместо него и аминь, и хорошо, и, и замечательно. И вот, и пусть его пограбят, там еще очень нибудь и так далее. Э -э для него не является самоцелью победы на выборах стать президентом. Поэтому для него нет проблемы отойти и сказать: да, да, Грудинин, вот, давай, давай, давай. Грудинин пусть идет. Грудинин Грудинин, понимаешь? То есть у него нет цели выиграть, а какая разница? Он играет в игру, которую ему предложил Кремль. И Кремль это устраивает, и его это устраивает. И поэтому Навальный, тема Навального почему так он обострил? А ему сказали из Кремля, так же, как и Явлинскому. Ты давай, дружок, вот что. С кем вы? Мастера культуры, как у нас принято говорить. Вот ему и сказали, ты с кем. Ребята, я струна. Я, слушайте, мне там 8-й десяток, вы что хай... Вы что думаете? Я задрав в жопу буду бегать. Тут... Значит, шатать власть? Я не буду этого делать. И поэтому, так сказать партийный аппарат, который внутри КПРФ был, есть и будет, при том, что внутри, вот, ты представляешь, в регионах какой-нибудь бондаренко там, вот у нас активный, там, вот в Саратове у тебя, значит, какие-то вот у нас в Мосгордуме появились удивительные люди, просто вот на коммунистов не похожие, в том смысле, что они не то чтобы идеологические, они прежде всего люди нормальные, да, ну, по-человечески просто, вот этот Шереметьев, которого лишили депутатского мандата за ни за что, естественно, как обычно в России, да, ученый какой-то он там инженер там ученый вот а, вот ты понимаешь ты чё это не его среда ему с ними некомфортно эти люди для него они вызывают вот ты, даже этот жиррашкин мы с тобой рассуждали я и не знал что он оказывается в горы ходил что он там снежный барс там что у него там какие-то награды ну честно говоря по темпераменту должен быть другой человек потому что я сам в горы ходил я понимаю что это такое там, как бы это, в общем, тяжелая работа горная, болезнь, все остальное. То есть, ну, человек подточенный под спорт, он вообще, говоря, должен быть другой. Я, например, считаю, что Рашкин не революционер тоже. Ему бы, конечно, бы хотелось что-то изменить и так далее. И это желание часто охватывало внутри КПРФ многих людей за эти годы, за 30 лет, там столько прошло. Вот ты говоришь Семигин, там остальные. Это, ну, как бы тебе сказать, таких было, ну, с десяток, наверное, маленьких, больших, кидавших вызов Зуганова. Но он всегда оставался, потому что он всегда был с властью. Всегда. Он просто понимает правила игры и всегда им соответствует. Он их не нарушает. Никогда. И поэтому он и останется. И все, кого надо, он всех вытряхнет. Понадобится Рашкина вытряхнуть. Вот с каждым из администрации придет, он его вытряхнет. А скажи, ну а в съезд? Вот сейчас соберется съезд, и на съезде будут голосовать люди, и там не зря крутануть карусели и так далее. Коммунисты в этих делах очень хитрые, ребята, они никогда не скажут, как они будут голосовать. Знаешь, что они всегда говорят у них, вот когда ты начинаешь, ребят, как будете голосовать? Они говорят, правильно. Если да, тайное голосование, нормально. правильно будем голосовать. Все, ты с них никогда не получишь, если они не хотят тебе ответ дать, нормально, они тебе его не дадут. Зюганов Папа тоже не. Школа. Зюганов тоже не получит этого ответа и до самой последней минуты он не будет знать, как будут голосовать. Кроме всего прочего, Рашкин ведь может договориться с людьми, что не его изберут в качестве там, председателя да и так далее. То есть, главаря ЦК, там же Зюганов и... ЦК возглавляет и ЦИК возглавляет. В общем, генсеком могут же избрать и любого другого. И Рашкин может подвинуться, разменяв гену. Понимаешь, То есть, и получив еще очень серьезное, серьезное вливание, так сказать, что мы голосуем за вашего, а вы не голосуете за гену. Мы такие вещи практиковали очень часто. Благодаря таким вещам я становился заместителем председателя и председателем комитета. Кстати, председателем комитета я стал благодаря договоренности с Рашкиным. Вот именно такой. Нет, То есть, нет, это нет. был размен. Я тебе скажу так. Нынче это вообще невозможно. Потому что никакой внутрипартийной демократии. Ну, как кто голосует, те голоса считают. Это давно, мне Конечно, кажется, нет. нет. Я думаю, там такая же партийная иерархия, работа с регионами. Значит, ситуация пайка, денежек, э, всяких ништячков. Ну, и потом им же комфортнее так. Большинству, а я думаю, это больше существенно, 50% голосующих, как ты говоришь, правильно голосуем, да, тайно. Э, я думаю, что там система простроена так, при которой все предельно предсказуемо. Вот коммунисты, это вот та среда, где все заранее предсказуемо. Вот не бывает там ничего... Э, Совершенно такого неожиданного. Вот я не помню за всю историю, вот новую историю. Вот это 30-летие, чтобы коммунисты повели себя как-то, ну вот, неожиданно как-то они прям вот проявили себя. Где-то по отдельности каждый, и Московский горком всегда во фронте был, во фронту такую, вел по отношению к руководству партийному. Это известно было и до Рашкина такой же было, они его скушали, бывший какой-то военный, я забыл, как его звали, он помер уже. Председатель Горком, первый секретарь Горкома КПРФ в Москве. Я его помню, он тоже там в период монетизации льгот тоже призывал, тоже радикально что-то выступал. Они его скушали. Они ускушали. Он потом ушел в никуда, никуда, ничего, не пустили его ни в списки, никак, ничего. И на этом все и закончилось. Я думаю, что будет приблизительно то же самое. Ну, конечно, жизнь покажет. Многие говорят, ну, уже старый Зюганов, ну, уже пора, ну, можно уже, ну, как, ну, ну восьмой десяток, давайте его махнем, и вот, ну, там, Рашкин или еще кто-то. Ну, не будет этого, потому что у него главный ресурс, у Зюганова, это отношение с властью, главный ресурс. А это такая штука неприходящая в условиях авторитарного государства. Ну, да, и вот интересная тоже новость. В Королеве задержали активистов революционно-рабочей партии. Партия также именуется как коммунистическая и там слово коммунизм несколько раз употребляется. До этого никогда не трогали, ну, по крайней мере, вот, наверное, лет уже 15. Путинцы не трогали никого, кто не только с КПРФ, но кто еще и назывался бы коммунистами. Да, то есть слово коммунизм они не хотели трепать. Почему? Потому что понятно, что Путин рассчитывал на этой кобыле ехать дальше, чтобы его ни в коем случае антикоммунистом не назвали. Сейчас что-нибудь изменится, на твой взгляд? Ох, ты знаешь, да. Путин ведь в чем его особенность? Он одновременно капиталист и одновременно, значит, хранитель советского наследства. Вот как он это сочетает? Ну, надо отдать ему должен он изуитски искушен вот в такого рода вещах. То есть быть всем своим любой идеологической началу вроде как соответственно. Ну и место ввиду вот началу привычному традиционному для России и советское наследство оно привычное. Да значит э, русский мир это привычные вроде звучит привычно. на самом деле никакого русского мира нету естественно это все утилитарно это на дураков рассчитано абсолютно но есть но ну, ведутся же слушай ведут. ну как же он же за русских вот. да во дворце прям в Геленджике он прям за русских прям вот, вот в аквадискотеке он прям за русских он думает с утра до ночи а вот и в своих еще 30 с лишним дворцах и самолетах этих 60 и так далее. Но суть не в этом. А, смысл здесь в том, что я думаю, он-то как раз это обойдет. То есть, публичного конфликта у Путина с коммунистом и советским наследством никогда не возникал, Потому что он очень атрибутивен. Он соответствует ожиданиям. То есть, грубо говоря, война, победа. Советский народ, победивший в войне. Это же краеугольный камень того, что является нынешней такой советско-коммунистической идеологией. Все нормально. Он этому соответствует. Далее. Антизападничество. Ну, то есть, вот тупое антизападничество в нашем представлении. Потому что, ну, правильно было, когда нападают на страну и ей что-то грозит. Запада нету этой угрозы. Есть угроза идеологическая, что Запад хочет, чтобы в России была политическая демократия. Ну, там, по своему разумению, как они хотят, может быть, своих национальных интересов, конечно, чтобы меньше угрозы исходило от подобного к подобному. Ну, демократии тяжело убивать. Извиняюсь, а может и не хотят вовсе, судя по последнему заявлению. Может, Путина их решет, И пропади пропадом, пусть они как бы, значит, ну, есть Россия, вот и пусть они там у себя варятся. Не то чтобы они могут препятствовать этому, но. С другой стороны, знаешь, что насильно мил не будешь, навязывать чего-то и там куда-то вести к светлому будущему. Ну и пусть Россия живет как живет. Вот народу нравится. И как бы другой вопрос: что мы предъявляем предмет. Хорошо, вы считаете, что русский народ должен сам решить, как он хочет жить. Только, пожалуйста. Вот то, что ограблено и вывезено из России, пожалуйста, не надо у себя абсорбировать в виде инвестиций и так далее, чтобы было куда спрятать. Потому что в зависимости от этого ощущения, вот эта элита, захватившая так называемая власть в России, она себя чувствует спокойнее. Она сильнее применяет насилие, когда понимает, что есть куда бежать. Их родина там, где их капиталы. И, и наша претензия к Западу, она заключается в том, что не надо, пожалуйста, помогать всем этой олигархии, чиновничеству и так далее, всем этим миллиардерам прятать эти деньги у вас. Вы помогаете им их отмывать. Потому что их дети живут у вас, и вы создаете им комфортные условия, и правовые, и социальные, и всякие другие, вы же их не выселяете. Лизу Пескову из, из, что, из Парижа кто-то вывозит, что ли, ее отправляют, говорит, езжай к себе на брашку. Нет такого. Ну, так это наша основная претензия. То есть, можно вахтовым методом награбить и туда отвезти. Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, он э, в этом антизападничестве, он сродни вот этому настроению внутри КПРФ, ну, какой-то части, очень важной части. Каким-то вещам в поддержку Беларуси, например. Ну, представляем, в КПРФ официальная линии поддерживает Александр Григорьевича. Ну, он же Сатрап, он же убийца. Это Александр Григорьевич и такой же вор. Со сказками о неосоветской модели, которую он якобы построил с колхозами и всем остальным. А люди живут в бедности, как выяснилось теперь. У меня вот огромное количество эфиров было и с экономистами, и с политиками. Ну, понятно, что с оппозиционными. Но положение в Беларуси не такое лучезарное, как нам все время это рисовали. Но Путин же поддерживает Лукашенко. Значит, эти симпатии, ну а ты видел, что на пикетах в поддержку Лукашенко выходили даже оппозиционные депутаты из Мосгордумы, та же Шувалова. Та же Шувалова, она стояла, казалось бы, ее считают, она там проходит по классу навальнистки какой-то и так далее. Однако, вот поди, Александр Григорьевич Лукашенко у них, значит, пример честного труженика, колхозника, который, значит, за народ. Это сказка, которая тянется за ним с середины 90-х годов, которая никогда не соответствовала действительности. Такой же Жульман, как и все остальные. Но это, наверное, нравится, потому что Путин этим настроением соответствует внутри КПРФ. И поэтому вот эта кажущаяся идеологическая близость, она обеспечивает, ну, такое неконфликтное отношение Путина с коммунистами. А с Навальным конфликтное, потому что Навальный против авторитаризма, за политическую демократию, за дружбу с Западом. А что нам с ним делить? Наоборот, нужно попытаться по максимуму э, получить все возможные дивиденды от научного технического, экономического, социального, всякого другого. Да? Политических технологий в том числе. А как нам устроить вообще жизнь в стране? Как независимый суд создать и так далее? Навальный про это. А вот большая часть коммунистов, видимо, по-другому на эти вещи смотрят. У них есть приоритет социальный. И они, многие коммунисты оценивают положение вещей в стране по ненормальности жизни отдельно взятого человека. Потому что они рядом с ним живут. Они же не все Гензюганов с внуком, который у него возглавляет фракцию КПРФ. Фактически в Мосгордуме. Там все миллиардеры, все при деньгах. Вот так. Понимаешь? Понимаешь? Но, дорогие друзья, надо понимать, что одно из другого вытекает. Вы не поможете этому отдельно взятому человеку, если э, не будете участвовать в разрушении этой совершенно антинародной системы. А я бы сказал так, что э, эта антинародная система очень устраивает руководство КПРФ. И это не голые слова. Они имеют вполне себе реальное подтверждение тремя десятками лет политической практики КПРФ. Вот Хочу тебя еще спросить очень важный вопрос Либерал Явлинский высказался против Навального Коммунист Рашкин высказался заказывать А по такому маленькому столбику называется он капец Такой до колена столбик капец называется? Капец? Да, капец называется, это его официальное название Вот такой капец от Леша Навальный Правда он не маленький, он здоровый и как политика, и как человек Достаточно крупный человек вот, но стал вот таким э, столбиком-копцом, который разделил, э, в общем-то, все общество на две части. Да. Э, э, как ты считаешь, э, вот это разделение, оно продолжится, то есть оно, оно э, смычки никакой не будет, так и будут расходиться, как материки, когда Пангея разрушилась, или будет потом какое-то там единение, я не знаю. Ну, ну во-первых, во э дело не только в Навальном, время вообще уже очень давно черно-белое, либо в одном окопе, либо в другом, то есть невозможно бегать зигзагами из одного в другое, вы знаете, я вот тут немножко, вот как бы, это свойственно, кстати, московской интеллигенции, мы об этом много раз обсуждали либерально, что они могут, знаешь, сегодня в туда и поработать, а завтра перейти, значит, мы тут крупные оппозиционеры, вы не знали, а мы вот сейчас вам сообщаем. Вот, это вот очень им свойственно, вот это, вот это, знаешь, неопределенность, двойственность, такая, как бы у нас полупокерность, как у нас говорят, полупокерность, вот. хотя это не только им свойственно, там и другие представители всякого рода и политической части, особенно системные, оппозиционные, как их называют, хотя никакой системной оппозиции нет, они живут в измерении, которое позволяет им этот спектр увеличить, не черно-белый, не за и против, а более разнообразно. Что люди, одержимые принципами, как вот мы с тобой, или даже Навальный, они неприемлемы, потому что ну, это какие-то люди не гибкие, это какие-то люди революционные, они что-то хотят все изменить, они хотят, значит, все значит, поделить, они хотят кого-то наказать, у них какие-то все время радикальные планы. Это нам не очень, как бы, по нутру, да, то есть мы как бы это все, э, значит, э, не приемлем А на самом деле время по другого, другой возможности не дает. Ты либо действительно солидаризируешься с тем, что делает власть, либо солидаризируешься с тем, что с теми, кто ее оспаривает. И Навальный просто э, э, Навальный просто оказался и волей случая, с одной стороны, в политике вообще всегда очень много волей случая, да? А, а с другой стороны, он и к этому шел, понимаешь? Он прошел, так сказать, от яблока через умеренно национальные группы, типа народ, движение, в котором он стоял. Почему его считают крайним националистом и там, сказать, придумывают ему всякие э, какие-то обидные определения? Я помню очень хорошо период русского марша, когда он говорил, мы должны оздоровить русский марш. Мы должны в нем э, конструктивное начало подчеркнуть. Вот. Сейчас это наоборот ему ставится... Не в заслугу, а в упрек. Хотя я очень хорошо помню, как это происходило. Он очень здравые мысли высказывал и тогда. И, между прочим, повлиял, кстати, на националистов. Он их исправил. Потому что они были зациклены на имперстве во главу угла государства. Ну ладно, там, ксенофобия, националист, ради бога. там Антисемитизм – это, так сказать, монет. Но я вот знал и тогда, и сейчас общаюсь со многими националистами. Все мы их знаем, и Демушкина, и других там и Поткина и так далее, но эти люди не сами, сами-то они все были нормальны, но вообще в целом ядро национальное, оно оздоровилось. Люди поняли, что главный их враг – это не инонациональные группы и культуры, а прежде государство, которое подавляет все на свете и не дает им жить, не дает им существовать как нормальному политическому направлению. И в этом смысле заслуга э, Навального тоже не приходящая, когда-нибудь будет оценена. Но, тем не менее, вот так получилось, что вот смотри, они Навальный своими расследованиями, работая в БК, уникальная организация, которую он построил по всей стране штабов. Отравлением, знаешь, не каждого траванули и он выжил. Кого-то стрельнули, и он на мосту упал. А тут, представляешь, для русского сознания это же сказка, какой-то миф: бьют, бьют, не добьют. А он оживает, как феникс такой. Вы меня траванули, а я, видите как, исправился, сумел, преодолел. Значит, это вы глупцы и подонки, а я вот неубиваемый. А это создает, ты же знаешь, сознание людей, это почти шанский образ. Такой, ну, абсолютно как, ну, что только с ними делать. И сколько его судили, и в тюрьму мотали, и, и сидел, он принято считать, ой, вот он не сидел. Да вы посчитайте, сколько он на административном судке, там, несколько лет он уже сидел. 15-30, 15-30, 15-30. Ну, теперь его законопатили на 2,8. Сейчас еще в субботу, завтра добавят. Ну, то есть, это говорит о чем? О том, что человек создан из какого-то совершенно особого материала. Это надо честно, спокойно признать. Все политики друг другу завидуют, да? Но нам нечему завидовать, потому что мы находимся в клетке. Мы как загнанные звери. И поэтому для нас не стоит вопрос, что кто-то лучше, кто-то хуже. Для нас стоит вопрос любыми путями, Навальным или кем-то, свалить эту чертову систему избавить от нее народ, понимаешь? превратить ее в пепел, уничтожить ее от начала и до конца, от основания до макушки, до, до, до, до пола, чтобы не осталось ничего вообще, ничего от того, что всего путинского наследства. И здесь придется либо туда, либо с Навальным, и это будет лакмус, либо, извините, в другую сторону. Вот мне так кажется. Отличный ответ. Вот ты мне скажи, цены растут, дефицит бензина в Хабаровске, дефицит бензина возник в Иркутске, ну понятно, что там все, как вы уже сказали, продали в Китай. Цены обещали, что упадут на подсолнечное масло, они растут. Себестоимость этого подсолнечного масла нулевая, потому что это пальмовое масло, то есть говно, и при этом растет так в цене. То есть совершенно невероятная вещь, получается, что люди хотят получать там тысячи, десятки тысяч процентов больше, чем на наркотиках и при этом абсолютно не э, заботятся о вот, состоянии населения. Я имею в виду, им население до фонаря, они не заботятся о том, чтобы это население не восстало. То есть сейчас как раз тот самый момент, когда Путину точно не нужны кризисы и продовольственный кризис, дефицит сахара в некоторых регионах, дефицит бензина. А мы понимаем, что топливный кризис – это та, даже не соломинка, который верблюду перебьет спину, это, это как раз сосна такая, которая, а тут нет и не будет ни верблюда, никого, понимаешь? Почему это все происходит? Путинцы еще не могут э, решить эти вопросы, это же элементарный вопрос управления, здесь ничего не нужно делать. Ну, послушай, если бы они могли это решить, они бы э, вообще были бы не теми, кто они есть. Если бы для них приоритетом было вот это социальное положение населения, то вообще многое было бы по-другому, ну, на мой взгляд. Понимаешь. Это вообще, с моей точки зрения, вот конкретно лично Путина, это вообще не заботится. Ну, и инстинкт самосохранения, это должен быть. А он по-другому работает. Он считает инстинктом самосохранения для себя не помощь людям, не помощь населению, не раздача денег, не поддержка их социального положения, которое, конечно же, ухудшается. Ну, просто есть объективные экономические показатели, начиная там с 2013 -го года, а то и с 2007, если считать, до кризиса 2008, который был. У нас э, реальные цифры доходов населения упали чуть ли не в полтора раза, Но ну, не в два, в полтора где-то. Да, все упало, то есть платежеспособность населения упала, все упало. Эти цифры, вон вполне себе статистически. их можно открыть и посмотреть. Это вещи, которые лежат на поверхности. А что делалось для того, чтобы этого не произошло? Вот что он сделал для того, чтобы этого не было? Я не знаю, я вот даже не могу сказать. Хорошо, давайте возьмем 2020 год, пандемия. Пример того, что в цивилизованных, развитых странах, где, которые находятся в гораздо более лучшем положении, чем Россия, России, позиция, что надо раздавать людям деньги, людям надо помогать, не вызывает никаких, так сказать, даже сомнений. Есть для этого законодательные органы, есть исполнительная власть. Они понимают, у нас есть деньги, у нас есть резервы, у нас есть возможности. Мы будем людей поддерживать. Конечно, они из кризиса выйдут с проблемами, но масштаб этих проблем... Разделяет с тобой отдельным индивидуумом государство. Оно тебе помогает. Ну, соответственно, естественно, налоговая система. Она должна пополняться. так сказать, Там высокие налоги. Выше, может быть. Но они э, для того и существуют, эти налоги высокие. Ну, более повышенные. Хотя, кстати, можно сильно поспорить, насколько в России низкие налоги. Еще вообще отдельный вопрос. пусть Может, специалист какой-то скажет. С моей точки зрения, ничуть не меньше. Грабежи и неучтенная часть Коррупционная, она всегда составляющая является, ну и так далее. Так вот, я хочу сказать, что это совершенно другая стратегия, это другие взаимоотношения общества и государства. В России выживай как хочешь. Ну, вот ты даже в Европе пожалуйста, ты же видишь, вот представьте себе, что в России просто дают деньги на еду, на содержание. Вот, там. вот даже я, даже в 90-х, тебе рассказал, я был вице-мером, у нас на первом этаже в самарской администрации, при лиманском, сидел человек там. И есть кто-то приходил, там, женщина с детьми, тут вот нет денег, да, вот, мне надо кормить, мне негде жить, там, это, что-то бегали, я помню, какие скандалы были, вдруг кто-то там что-то на обед отошел, и женщина сидела, ждала, значит, на первом этаже, и говорит, что вы наделали, да как так можно. Еще вот рефлексия была в 90-х годах, понимаешь, второй пландес, да вы что, как это можно, наказать, уволить, все, может быть, и на публику это немножко делать, может, надо было изобразить вот значит, о заботу о людях. Сейчас тебе придет в голову, что кто-то там что-то пришел, кто-то бегать, помогать. Человек подыхает, дайте мы ему тут вот там, на, ешь, ешь, вот тебе денег, вот давай, общашку ему найдем, пусть где-то перекантуется. Но нет этого вообще. Богатство стало больше кратно, да? А человек, вот, который бы, казалось бы, в социальном государстве, это продекларировано в Конституции, у нас социальное государство, а у вот человека начхать. Сдох и ладно. Посмотри, как они вот. Взять, поднять пенсионный возраст. На, вот тебе еще 5 лет. Понимаешь? В такой стране, как Россия, взять, поднять пенсионный возраст, ну, это геноцид по существу, да? Ну, понятно, словами бросаться нельзя. Геноцид, мы понимаем, под ним есть определение. Но поднять пенсионный возраст в стране, где вот такие зарплаты, где вот такая безработица, где вот такое униженное положение человека, абсолютно униженное, ну, ты вот, как, трудовых прав в России же нету. Они говорят, ай, в Германии там 67 лет. Твари, но ведь в Германии другие зарплаты, в другие э, трудовые законодательства. Там защита такая, что ты, значит, просто так человеком там манипулировать, как знаешь, мячиком набивать. Ты, ты, ты вот так. Дадут, знаешь, там скрутят голову так, что, значит, мало не покажет. Ты попробуй там, пошали. В суд и суд тебя вообще разует-разденет. Десять раз подумаешь. Поэтому... Защиты никакой. И в такой стране взять, набросить 5 лет. Для чего? Да для того, чтобы быстрее дохли. Они вот до такой степени. Как они говорят, пандемия – это вторая часть пенсионной реформы. Умирают постарше кто? Можно уже пенсии не платить, представляешь? Они к людям относятся как к биоресурсу. Вторая нефть. Поработал – выкинули, поработал – выкинули. Ни система социального обеспечения, ни система здравоохранения, ни образования, ничего. Не выглядят нормальным образом. Где-то островки какие-то, чего-то, они там витринно сделают в Москве в какой-нибудь. А так-то, в принципе, провинция русская и так далее. Там, если где-то, и где нет денег, ну, если есть деньги, то там еще это выглядит. Неважно, в Саратове, в Самаре или там в Хабаровске. Но там, где денег нет, там, где бюджет, это все разворовано 10 раз. Это украдено со всех убытков, не то что с доходов. И этого нет ничего. И они, я тебе уверяю, об этом не думают и не заботятся. Их волнует только их благосостояние. Их доходы, сколько они украли, как это сохранить и так далее. Ничего они об этом не думают. 20 лет, когда ты находишься у власти, 21 год, тебе полностью атрофируется ощущение того, как живут люди. Полностью. Ты не понимаешь, не чувствуешь и так далее. Для тебя это цифры на бумажке. Реальными людьми людей за этим нет. И поэтому, когда ты задаешь, ну понятно, риторический вопрос, ответ на него может быть только один. Они людей презирают. Они хотят, чтобы они быстрее дохли. Вот конкретно. Они а то, что там разглагольствовать, что мы вот стараемся. Ничего они не стараются. Если бы старались, раздавали бы деньги. И нечего было бы возразить. Нате вот вам по тысяче долларов. Ладно уж. Раскошелимся. Потратим 50 миллиардов на людей. Что-то я не видел ничего подобного. Чтобы поддержали семьи, хозяйства, Поддержали детей по-настоящему. Не 5 тысяч рублей кинули. А по-настоящему. Так, чтобы можно было что-то сделать. На полгода там пожить, там накормить и так далее. Поэтому у меня иллюзий по этому поводу нет никаких. Ну, Путин же сказал, что проблемы он не будет заливать деньгами. Очень да, такая фраза вот прямо он именно так и сказал, что это не лучший метод, его же уговаривали, ты знаешь, что вот перед этой встречей СМИ и так далее, там до этого утечки давали, что ну сейчас вот, сейчас, сейчас ситуация тяжелая, сейчас Навальный, все это, Запад навалился, мы сейчас его уговорим, чтобы как-то поднять имидж, что он сказал, вертолетные вот эти распылять, заливать, все, у него стандарты, это мои личные деньги, кому, вы ничего от меня не получите. Эти 550 миллиардов не ваши, у вас их не было никогда. Это мои личные деньги, он вам отвечает. Кому не нравится, валите отсюда или дохните, кочуритесь. Да, и вот ну, уже тогда будем завершать, чтобы тебя да. отпустить. Потому, что мне уже вон пишут люди, говорят, что я тебя замучил, но главный вопрос сейчас прозвучит, что делать 23 февраля, вот как ты считаешь 23 выходит коммунисты митинг разрешили для того, чтобы не сделать лидером протеста еще и Рашкина потому что еще получается лидер серьезный протеста, он бы все равно 23 вывел надо, чтобы Гена пришел с цветочками там рожей свои постные поторговал и так далее людям что делать, я призываю своих соратников выходить. Я считаю, что мы обязательно должны двигаться. вот И был бы этот митинг разрешенный, запрещенный, неважно, а. на любой протест. Вот конкретно по 23 третьему числу что ты считаешь? Ну, вот, я, я честно, честно скажу, я, я не вижу перспективы. перспективы. Они, они наверное, не случайно разрешили. разрешили. Если, Если бы хоть какая-то какая угроза, угроза нес, этот э, э, митинг 23, -го. 23 -го. Февраля, февраля, они, они бы его не, не разрешили. разрешили. Как они не разрешали, митинги, на тоже давали заявки, тем же несколькими людьми в попытке легализовать протестные мероприятия поддержку Навального. Я думаю, что они разрешили только после того, как вот это была проведена супероперация гена с этим требованием прекратить поддержку Навального, выступать публично его поддержку, его сторонников. Я думаю, что там ничего не будет. Все, все, будет будет все будет зарегулировано, все будет под контролем. Трибуны будут под контролем, люди, выступающие будут под контролем. Другой вопрос, может быть, ты и прав, что не надо, надо пропускать проекты. Проект. Люди проект. Люди а, приходят разные. Не обязательно там все какие-то оголтелые коммунисты, антинавальнисты и так далее. Приходить надо. Подобного рода мероприятия, они могут расширять повестку. Они могут расширять круг людей, вовлеченных в протест. Я не вижу здесь проблем, что... Не надо ходить на митинги, разрешенные коммунистов особенно. Это, это неправильно постановка вопроса. Нет, ходить надо. Поддерживать любую активность политическую, протестную активность надо. А другое дело, что иллюзии питать не надо. Не нужно надеяться, что через это можно будет добиться, добиться быстрого какого-то а, результата. Вот в этом уверенности у меня нету. Но еще раз повторяю, это не безнадежная ситуация сама по себе. Вот так я бы ответил. Спасибо огромное, Марк. Когда в следующий раз можно будет тебя пригласить, потому что люди, так сказать, мои соратники очень ценят твое мнение и очень любят, чтобы мы с тобой Всегда взаимодействовали. Всегда готов. Всегда готов. Так, ну счастливо тогда. Пока-пока. Пока, спасибо. спасибо. И, всем и всем зрителям спасибо, спасибо что слушали. Ага. Отлично. Так, продолжаем. Ну, новости, наверное, тогда обсудим сегодняшние новости. Опа. Господи, у меня все сразу начало падать, валится из рук. Начало так, так, так. Чат у нас работает. Давайте в паре, спасибо и так далее. Давайте обсудим новости сегодняшние. Так, сейчас я их найду для начала. Вот, эх, вот забыл я у Марка спросить по поводу экс-волонтера штаба Навального в Петербурге. Ну, этот экс-волонтер, это тот, который потом ушел из штаба, как вы помните, так как возбудили дело, там потом условная статья была применить насилия в отношении представителей власти, а потом он вообще в Единую Россию вступил. Так что там какая-то странная такая ситуация. Очень, да. То есть это пишут, что волонтер штаб Навального. Да, он был когда-то волонтером, но это сейчас единорос. То есть погиб он уже единоросом. Так, и. Ага. Так, так, так. Вот, помните, я вам говорил по поводу дворников, что там получается по одному кубу, то есть меньше 100 килограмм на человека, снега. Вот сфотографировали Москву и что-то ни одного дворника там не нашли. Рассказывали, что будут 4 дня убирать и так далее. Но в Москве по делу о госизмене арестовали политолога Воронина. Совершенно ничего не понятно, так как все засекречено, вообще всем все пофигу, да? То есть, кого-то кто-то арестовывает, какие-то судебные процессы происходят, почему, за что, как изменщик все от винта. И так... Ростат рост от, отметил рост реальных зарплат в стране в 2020 году. Видите, как здорово. У вас выросла реальная зарплата. Да? У кого из вас выросла реальная зарплата? Напишите, пожалуйста. Я это, хочу увидеть таких людей. Слава, где кот? Ну, Как-то я говорю, на следующей неделе возьму кота. Так. Регионы в 2020 году получили рекордные суммы из федерального бюджета, потому что рекордные откаты. Те, кто получает рекордные суммы, производят рекордные откаты. Это 100%. Так. Минюз создался еще один реестр иностранных агентов. Представляете, то есть... Еще один нужен реестр, одного реестра мало, будет двойная система, да. В России готовят налог на старательскую деятельность, то есть они хотят вообще весь кислород перекрыть всем, там и самозанятых каких-то придумали, теперь налог на старательскую деятельность отдельный, так... в совете федерации в ближайшее время предложат новый состав значит в уголовный кодекс ну внесут новую статью для трэш стримеров то есть, они... Ну, я думаю, что ваш покорный слуга наверняка является у них трэш-стримером в том числе. Так что у меня будет еще одна статья. Там уже штук 20, наверное, есть. Это будет... Надо, кстати, провести реестр, так сказать, составить. Сколько там статей они мне уже вменяют. Так... Выросла зарплата насколько? А цены в магазинах, а коммуналка с налогами? Конечно, но дело в том, что из зарплаты-то не выросла в основном. В основном и зарплат не выросла. Вот в чем дело. То есть налог, коммуналка, цены, все растет. Так. Биулина назвала способ повышения доступности ипотеки в России. Я знаю только один способ убрать нахер путинцев. И тогда ипотека не нужна будет, мы заберем квартиру Эльвиры Набиулиной, не квартиру, а квартиры Шуваловых, там, Путиных, Ютиных и так далее, я думаю на всех хватит, даже еще останется, поэтому брать ипотеку под 6,5% льготную, но это безумие, кроме всего прочего мы говорим о прощении долгов. Это очень важно, чтобы те люди, которые сейчас в кабале, в этой находятся, в этой ипотечной кабале, чтобы они от нее освободились. Вот такие дела. Путин присвоил звание генералов 26 сотрудникам силовых ведомств. Видите, кто-то из них попал. Да, потому что, ну так бы был полковник, может быть, после революции бы не вздернули, а уж генерал точно вздернут. Путин продлил срок службы Богдановую Грушкой. Это вот когда говорят, вот он там увольняет по окончанию срок службы. Он продлить может сколько хотите и кому хотите. Да? Это срок госслужбы заместителем главы Мид. Богданову игрушку, заместителем Лаврова. Песков заявил, что Путин многократно заслужил генерала, звание генерала. В целом, наверняка, президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел. Представляете, да? То есть, вот небольшое сравнение такое, я сразу, мне в голову пришло, помните, Петр, царь Петр Алексеевич, Петр I, подал прошение в Адмиралтейство, он был капитан-командором по морскому званию, то есть, ну, соответствует званию бригадира, наверное, то есть, между званием Полковник, да, капитан первого ранга и контрадмирал, то есть между ними, то есть это не адмирал, ну, капитан-командор, высшее, конечно, морское звание, но такое в самой низкой ступени. И он подал прошение это же исторический факт, чтобы ему а это уже после Гангута было, представляете, чтобы ему было присвоено звание э, Контрадмирал. Звание не присвоили. Ему написали, что нет заслуг. Можете себе представить? То есть для того, чтобы произвести в контр-адмирал, у Петра Первого не было заслуг. А у Путина одни заслуги, чтобы стать генералом. Это круто. То есть Петр дослужился до капитан-лейтенанта в Марфлоте да, и в, до полковника в... в пехоте и до капитана в артиллерии. Да, он был господин бомбардир, если вы помните. А вот Путин везде дослужился до генерала. Потрясающая наглость, потрясающая нескромность, вообще жуть. Но если люди там имеют по 30 дворцов, разворовывают все, понятно, что они будут супер нескромны. Так, звук меня спрашивает, звук включен? Слава, какая судьба рифкоинов? А какая судьба рифкоинов? Все, я уже говорил, записи, связанные с рифкоинами, лежат на отдельном носителе, и пока мы ничего менять не хотим. То есть, когда победим, тогда этот носитель откроем, и когда не будет опасности для людей, чтобы узнали, кто они и что они. Те люди, которые помогали Мальцеву. Так что, я думаю, вот, вот и вся судьба. Можно было бы, мы даже, я уже говорил, десятый раз повторяю, а может быть и сотый. Мы даже купили токены, а, то есть для того, чтобы обратить это в криптовалюту, да, и раздать эту криптовалюту тем, кто а, имеет рифкоины. Но возникли сомнения, то есть в случае, того что мы будем это делать возможно утечка и тогда будет обнародован этот список мне это совершенно не нужно я не хочу обнародовать список людей которые мне помогали которые, которым я очень благодарен и Песков раскрыл свое воинское звание имеет он звание старшего лейтенанта ну, я не знаю на, насчет э, звания, а а Путин, значит, вот до сих пор полковник, а не генерал. Да Путин на пенсию, Путин ушел майором, да, потом ему присвоили звание подполковника. Вот, как и всем КГБшным пенсионерам, бесперспективным обычно это делали, давали на пенсию подполковника. Вот, и... Песков имеет звание старшего лейтенанта и что? А он какой хочет? Генеральское звание? Я думаю, Володина наверняка какой-нибудь генеральское. Я помню еще 95-й, наверное, а может даже 94-й год. Он мне показывает погоны. А, говорит, поехали погоны. Я понимаете, какие погоны. Я в армии не служил. Майорские. Я говорю, какие э, майорские, ты откуда взял? Он говорит, ну вот, показывает там бумажку соответствующую, что ему в запасе присвоено звание майор. Я так обалдел, он говорит, а ты кто в запасе? Я говорю, сержант. Он говорит, надо вот тебе там, чтобы это офицерское звание в запасе. Я говорю, нахер оно мне нужно, это офицерское звание в запасе. И мне потом звонили, что-то из военкомата, то, то ли это они сами там подсуетились, то ли кто-то подсуетился, что давайте там типа надо какие-то там заявления писать. Я говорю, да ничего мне не нужно. Какие мне офицерские звания. Не нужно мне ничего. Так что в запасе я сержант вообще. А этот старший лейтенант, старший лейтенант, старшой, блядь, я в армии не служил. И гордится, наверное. Так, В Кремле оценили успехи НАСА в освоении Марса. Любые успехи в освоении космического пространства, Песков говорит, это достаточно важно для человечества, их можно только приветствовать. Представляете, как, какая их там жлоба давит, они там с ума сходят, что кто-то улетел на Марс, а они там от Земли оторваться не могут. Ну слишком тяжелые, они слишком много сожрали. Российские дроны Камикадзе прошли боевую подготовку в Сирии Да мы слышали уже про эти дроны Камикадзе Туда обычные дроны заслали Но их все сбили и они все стали там Камикадзе Это мы прекрасно знаем Что из трех дронов да, два, Один упал сам еще до Сирии А два в Сирии свалились Российским солдатам заменят алюминиевую посуду на пластиковую Прикольно, да? То есть, 21 первый год, а посуда алюминиевая. 2021 год. Я помню, хотели менять уже на какую-то другую. Вернее, даже не так. Когда я, помню, попал в школу сержантского состава. И это был 1982 год. И тут приехал генерал-майор Петров такой, инспектор какой-то, значит, он по частям ездил. И всю посуду, она была алюминиевая, поменяли на эмалированную, на металлическую эмалированную посуду. Как только мы отобедали с этим Петровым, эту посуду всю изъяли и опять дали алюминиевую. Поэтому, видите, а тут даже не эмалированная. Тогда хоть была такая... Парадно-выходная эмалированная посуда. А здесь, видите, прод продолжается алюминиевая. Помните, Шойгу, когда стал министром, заявил, что не будет никаких портянок, никакой алюминиевой посуды и так далее. Вот, кстати, я насчет портянок... Даже и не скажу свое мнение там, что, что лучше носки или портянки Я в армии мог носить все что угодно И носки и что угодно Но носил портянки Потому что это было гораздо удобнее Поэтому я не знаю Что там Шойгу затевает Но с алюминиевой посудой видите, Еще не решил ничего Я думаю что и во всех остальных отраслях военной службы, та же самая картина, там тоже алюминиевая посуда так Лавров и Чавушоглу обсудили Сирию да, что-то с турками такая любовь, которая очень плохо может закончиться в МИД заявили, что НАТО демонизирует Россию. Россия сама себя демонизирует, а НАТО выгодно демонизирует Россию, потому что нормальные деньги можно получать. Ну, да, и, в общем -то, и мы говорили всегда, что если бы не было Путина, НАТО уже давно бы э, не существовали как э, Североатлантический блок, как э, военно-политический э, инструмент. МИД РФ исключил передачу Куриевских островов Японии. Похоже, японцев хотят обмануть. То есть, с Синзабе, я так понимаю, были договоренности, а он ушел, сейчас этих хотят кинуть. Ну, как обычно, то есть, в Японии есть уже опыт общения с Россией, когда пробрасывают, то есть, первоначально когда Сталин с Японией заключил договор, помните, 3 кажется, апреля 41 -го года, а потом договор динонсировали. Он был до 46 -го года, Советский Союз в 45-м напал. Потом соответствующие бумажки подписывались в конце 50-х годов и тоже опять кинули японцев. И вот очередной этап Броска, так скажем Но Посмотрим, во что это выльется Но я не думаю, что китайцы разрешат Путину Как-то самостоятельно там действовать ибо Курилы они считают своими Я думаю, Путин договорился, все нормально А потом вмешались они Пришлось разворачиваться назад Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте нефтепродуктов Видите, вот почему говорил Лукашенко, что не просить он едет. Беларусь, Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать дело по факту смерти протестующего Тройковского. То есть сам умер. да. Первый энергоблок белорусской АЭС 20 февраля Планово отключат от сети. Как-то это так подозрительно звучит. Зеленский подарил Эмиру Дубая сломанный автомат. Говорит, подарил автомат, а он сломанный. Ну, может, чтобы мир не застрелил никого, или сам не поранился. Украина отказывается хранить отработавшее ядерное топливо в России. Ну, понятно, в общем-то, это достаточно серьезный бизнес. Поэтому лучше как-то самим решать эти вопросы. Так. Ну, давайте я быстро проскочу. Многие новости сегодня уже мы не успеем. Вот. Арест критикующего короля Испании рэпера спровоцировал массовые беспорядки. Пишут, он пел, что народ голодает, а у него бесчисленные дворцы. Вот очень, очень это напоминает Путина, да, но народ в, в Испании точно не сильно голодает. На революцию, на патроны, оружие. Вячеслав несколько дней как отправил три письма по почте. Ни ответ, ни привет. Посмотрите, пожалуйста, спасибо. Хорошо, посмотрю. Но я письма все читаю. Лучше НАТО, чем Путлер А вы же знаете, альтернативу никто не предлагает Сейчас вот уберем Путлера Будем просить НАТО притянет Они скажут, да нафига нам с китайцами-то э, мутиться Нам это совершенно не нужно ваши вопросы решать Еще придется шантажировать их На полном серьезе Придется серьезно шантажировать Так... У нас получил первый снимок с марсохода. Ну, надо больше информации, но смотрите, очень все интересно, все, что связано с марсоходом. Это как бы новая эпоха. Вернее, уже такое возвращение к старой. Мы получали, помните, записи в свое время, в 70-е годы, со всяких луноходов и так далее. И вот сейчас с Марса уже так, такие же. Так. НАТО заявила о восьмикратном увеличении своего контингента в Ираке. Ну, это звучит грозно, а вообще с 5000 человек до 4000. Ну, что это такое? Это бригада, что такое 4000? Да? Ну, там будем считать два полка. да, даже, даже не дивизия. Израиль и Сирия обменялись заключенными при посредничестве России. Ну да, там женщина какая-то случайно перешла границу сирийскую. Попала к сирийцам. Меняли уже через Россию. В Китае закрылся тайный клуб богатейших людей страны. Я так понимаю, что там многих богатейших людей закрывают. Не только клуб, но и богатейших людей. То есть Си Цзиньпин... Решил, так сказать, ва-банк пойти. Юн-армия запускает свое первое патриотическое реалити-шоу. Вот эти вот Гитлер-Югенты так затрахали. Сейчас это еще будут по телевизору двигать. Всякие реалити-шоу патриотические Сахалинский депутат лишился мандата из-за нецензурных песен в Тиктоке, а там, что у них в законе о статусе депутата записано, что он не должен в Тиктоке петь нецензурных песен. Удивительные ребята. Так, 20 февраля Навальный примет участие в обоих заседаниях Бабушкинского суда. Ну, охранник сгоревший Зимний вещи не признался в незнании инструкций. Да и не из-за незнания инструкций Это люди сгорели. Понятно. Даже если бы все прекрасно там знали эти инструкции, там уже в системе в самой было, так сказать, нарушение. Те, кто эти нарушения согласовал, они все инструкции знали. В Приморье раскрыто жестокое убийство шести человек, в том числе и двоих детей. Это в Артеме в пятом году. Ну, я не знаю, то есть, очень сложно говорить о каких бы то ни было расследованиях применительно к Следственному комитету путинскому, к правосудию путинскому. Есть правосудия из путинское, басманное правосудие. ФСБ нашла в Петербурге международный канал поставки кокаина в Россию. Представляете, изъяли, я так понимаю, какое-то количество кокаина. То есть, все сидят, весь Кремль, администрация, вся президента, Госдума, Совет Федерации на коксе, а ФСБ нашли какой-то смешной канал. Почему они его нашли? Потому что это не ФСБшный канал. Также Патрушев возит кокаин, а так какие-то лихие люди решили в обход. Ну, естественно, их сразу же переловили, потому что как же это в обход ФСБ можно... Так. Вице-мэр Воронежа и главы управы, управы задержаны под делу о крупном мошенничестве. Любого можно. Вице-мэра Челябинска отправили под арест. Ребенок попал в реанимацию после прорыва батареи в детском саду в Иваново с ожогами. Ужас какой-то Российские полицейские нашли частный самолет у главаря банды «Обнальщиков». Главарь банды «Обнальщиков» – это Бортников, ибо главная контора «Обнальная» – это ФСБ, поэтому у него что угодно можно найти. Педофила-колдуна задержали под Москвой. Какие-то ужасы пишут. И россиянин погиб в дверях электрички. Вот. Но это еще 11 февраля было в Подмосковье. То есть не обеспечили безопасность. Ну где... В России на каком транспорте обеспечивают безопасность? Нигде. Поэтому это не про Россию. Я не знаю, написали мне это, я прочитал. Все, что я прочитал, это как раз про Россию. Так, ну давайте я отвечу на вопросы в м -м, донате. В донате ответим на вопросы. Так, кучу Спасибо. Так, Миша, а может случиться так, что в один момент интернет сам обретет сознание? Ну, об этом были мысли? То есть, когда будет подключено достаточное количество мощных серверов, да, очень много, когда будут огромное количество серверов с элементами искусственного интеллекта, то есть, может какая-то интеллектуальная сеть появится. Ибо, что такое интеллект? Да? Это способность решать логические задачи. И если человеческий интеллект вроде как не обучаем, да, ну, на уровне одного человека, то есть интеллект сложно повысить. Можно ум развить, человеческий интеллект ну, сложно его развивать. Достаточно сложно. Вот. А как раз Искусственный интеллект развивается. Он сам не рождается, искусственный интеллект. Он именно развивается, поэтому вполне ваше предположение разумно. Денис Крымск. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Не вслух. А, да, спасибо, спасибо, спасибо. Отлично. А почему не вслух? Это поздравление, Софики. Ну, Большое спасибо. Ефимов Дени, спасибо за вас, что вот и вам спасибо. Беспощадный стаканчик, хуйло обозлен, дело близится к драке. Мамоны кусают, как злые собаки. Их время ушло, наше время настало. Свобода ответит, кувалда и взобрала. Здорово. Долой хуйло с пьедестала. Еще можно туда такой ремаркой, да? Ольга Хом спасибо добрый код спасибо тест вячеслав Вячеславович. Нижайшая просьба посмотреть рекламу банка империал а пося узнаете обнаружите что-то странное прошу обсудить в эфире хорошо но я, я смотрел в 90-е годы поэтому попробую посмотреть может быть я что-то там не заметил не заметил чего сосаревка на Nokia 3310» товарищу «Рэйнбер». Спасибо. Очень хорошо. Большое спасибо. Так. Рудольф Старк. Здравствуйте. На революцию На ваше усмотрение. Здоровья всем. Спасибо вам. Так, так, так. Открывается. Артемий. Благодарю э, за ваш труд. Спасибо и вам. Дмитрий Урал. Дядя Слава, здравия вам и всем партизанам. Выиграл суд у путинского ФАС. Небольшая денежка для политзаключенных. Спасибо. Роман. Спасибо, Роман. Алекс Мисура. Спасибо. Друг. Дядя Слава, в последнее время вам пишут люди, которые не понимают всех перехода, всех особенностей перехода к народовласти. А вы, таких не зная, ругаете за непонимание и глупость. Мне кажется, что они просто новенькие В нашем движении Да, наверное, вы правы, а я веду себя некорректно Нужно пояснять И я с вами абсолютно согласен Надо прям передачу, что ли, посвятить этому С такими часами сталкиваюсь с жизнью Им нужно все разжевывать, спасибо, да? Я с вами абсолютно согласен Поэтому, наверное, надо провести открытый эфир Чтобы люди были способны задавать вопросы Связанные с народовластием. То есть всю канву рассказать и ответить непосредственно на вопросы. Надо выбрать время это сделать. В общем, все хорошо, прекрасный маркетизм, но хоть чтобы было еще лучше. Удачи! А вы знаете, да, спасибо, Вовщик, вот отвечаю другу по поводу народовластия. Я думаю, что стоит в нашей газете э, в искре, ну, таким ленинским путем пойти и писать, и не только статьи, но и вопросы. Мы можем там интерактив, мы можем взаимодействовать. Вы можете присылать вопросы там для меня. Я буду там отвечать в виде каких-то статей, заметок и так далее. Вот сейчас возник вопрос очень серьезный по надзору. Ну, Во-первых, люди не понимают, чем надзор от контроля отличается. И не понимают, как народ может осуществлять государственный надзор, а вернее, надзор за государством. Вот это вот интересная тема. Я готов в одной из первых статей объяснить это. Ольга Хом, спасибо. Спасибо. Таисия, слава, добрый вечер. Ранее вы обещали сделать специальный эфир под... а, Да, это уже вчера. Да, видите, вот эти темы специальных эфиров, они э, тут как тут, поэтому, наверное, надо Двигаться в этом направлении и э, рассказать через, по крайней мере, газету. Ну и здесь задавайте тоже вопросы. Может быть, давайте время в конце каждой передачи уделять время одному такому вопросу. Да, давайте или в донаты пишите, или тут пишите как-то отдельно. Да, даже, можно быть, голосовалку открыть, какой вопрос всех интересует. Так, ага. я признаю только законы природы, они главнее, ну безусловно, а кто же может против естественных законов выставать? Мы можем преодолевать какие-то естественные законы, ну, например, там, притяжение, да, еще какие-то, но при помощи техники, при помощи научно-технического технического прогресса мы не подвергаем их сомнению, они действуют, эти законы. Так... Тут вот люди что-то ругаются по поводу кого-то они на Колыму хотят отправить незамедлительно. Там, знаете, сколько? На Колыме места не хватит. Придется по всему пляжу Северного Ледовитого океана расселять, включая там Новосибирские острова и прочее, прочее. Новую землю. Там масса мест таких замечательных. Так. Это пипец был больше 8 тысяч зрителей, а сейчас 6847. Как так за 7 минут? Очень просто. Людям не интересно, что я читаю В донаты. Люди пришли послушать что-то другое. То есть это не наши соратники, это зрители. Поэтому чё, не надо обижаться. Спасибо большое. Завтра я планирую на Собиньюс выступить. Я не знаю, когда Василий выложит. А что будет в воскресенье, я даже не знаю, то есть будем мы... Но я отдельно предупрежу, где это будет на народовластии, на может быть этой Харт подготовке и так далее. Спасибо большое, что смотрите. Да, здравствует революция, смерть тирану, власть народу. До свидания.